И ну, на этой неделе будет достаточно много катализаторов, которые могут поспособствовать такому движению. Это и выступление господина Пауэлла сразу перед 8 марта, и э, данные о безработице, рынке труда. Пауэлл и Лагард будут выступать, ну Лагард так точно, дважды в календаре отмечено, Пауэлл один раз. Наверное, будут поздравлять с 8 марта всех женщин. Посмотрим. Ну, может что-то и за монетарную политику скажут. По поводу американского доллара, я считаю, что есть все шансы на то, что будь, произойдет вот этот импульс, да, еще один импульс, который как раз и даст нам прекрасную возможность взять шорт, потому что с текущих уровней, ну, некомфортно. Не обновили локальный максимум за текущий фьючерсный контракт, не достигли значимого сопротивления, да, развивается дивергенция. Окей, это хороший признак того, что накапливается потенциал для, скорее всего, дальнейшего похода вниз, так как, ну, тенденция здесь явно идет... Вниз. И судя по последним соц. данным, которые у нас были, то американский доллар по-прежнему фонды не накапливали, да, фиксировали свои позиции, не накапливали. Давайте посмотрим, что у нас происходило с открытым интересом по баксу на этом падающем рынке. Так, вот за последний квартал у нас. Тенденция пока что нисходящая сохраняется до момента обновления локального максимума и в целом максимума за текущий фьючерсный контракт. И мы видим, что в последнее время, вот когда движение было вверх, то открытый интерес по чуть-чуть снижался. С большей вероятностью это как раз таки было за счет ликвидации шортовых позиций, а не за счет открытия лонговых. Потому что если бы открывали лонговые позиции, да, то открытый интерес бы тоже рос а В данном случае была фиксация результата, либо это лонги фиксировали, которые были набраны чуть раньше, это также стопорит цену дальнейшего продвижения вверх, либо это шорт позиции ликвидировались, но это не добавляет как бы веса в текущее движение, то есть с большей вероятностью оно не будет иметь дальнейшего глубокого какого-то продвижения. В пятницу мы говорили о том, что вышли сотоданные, они вышли за 7 февраля, если не ошибаюсь. Я просмотрел эти данные, чего-то сверхъестественного там нет, то есть продолжались те тенденции, которые были закладены ранее. Поэтому, Ну и учитывая то, что это было месяц назад, я думаю, что эти данные хоть и имеют ценность, хоть какую-то минимальную, но на текущий момент они нам особо не помогут, так как ближайшие две недели у нас будет... Достаточно жарко на рынке, и э, данные месячные давности особо не учитывали текущее настроение на рынке. Так, европейская валюта. По европейской валюте у нас э, видим сильное закрытие предыдущей недели, выше основного наторгованного объема. И сейчас мы торгуемся выше, соответственно... На текущий момент до уровня а, на меньших выплат по опционам, он совсем рядом, есть еще шансы на движение вверх. Я считаю, что до конца экспирации в целом цена сильно не отойдет от этого уровня. Хотя вы знаете, если маркетмейкеры, ну те, кто продают опционную ликвидность, они захеджируют себя, то в принципе они могут и пустить цену. Но это риск для них, потому что чем дальше цена будет уходить от уровня наименьших выплат по опционам, тем э, сильнее будет гамма влиять на их позиции. И при резком взрыве этого показателя у них будет неприятная ситуация. Поэтому с большей вероятностью, да, в целом э, им максимально выгодно это додержать цену до экспирации э, приблизительно на этом уровне. То есть... Я считаю, что на этой неделе есть смысл использовать грид-системы, да, которые как раз-таки нацелены на боковое движение. И э, вплоть до пятницы, в принципе, есть смысл держать эти позиции. А вот в пятницу будут выходить данные по рынку труда и безработицы в США. Это сильно всколыхнет рынок, поэтому не стоит так рисковать оставлять на пятницу эту травовую идею. Так По европейской валюте видим, продолжает, что продолжает снижаться открытый интерес по пут опционам То есть, в целом, страховку уже не покупают, а ее, в принципе, фиксируют. Это нормально, так как цена за последнее время неплохо скорректировалась. И, соответственно, те, кто покупал, те, кто хеджировал себя, они как раз и закрыли эти конструкции. По европейской валюте, учитывая слабость американского доллара, я считаю, что есть смысл рассматривать лонг-приоритет и дальше, и э, дальнейшее потенциальное снижение, возможно, ниже локальных минимумов, это будет хорошая отправной точка для того, чтобы взять лонговую позицию. Какого-то развития трендового движения сейчас э, перед экспирацией я не жду. То есть с большей вероятностью трендовое движение начнет развиваться уже со следующего квартала. да, То есть в момент, когда э, произойдет листинг следующего контракта, вот тогда у нас и э, появится возможность вырасти как-то, потому что ну, на текущий момент, по текущему контракту особо никто заморачиваться не будет, не будет э, сильно там пытаться поломать картину продавцам опционной ликвидности и так дальше. Ну, зачем эта борьба, зачем тратить лишние ресурсы на то, что будет сделать легче буквально через недельку. Поэтому э, эта неделя пока без трендовых движений, пока боковая история, на следующей неделе как раз и, я так думаю, сделаем движение вверх. Так, швейцарский франк, ну в целом за евро двигается, здесь пока ничего интересного и дивергенции нет, да, покупают на минимумах, это круто, окей, но то же самое движение и по евро происходит, только там более понятная ситуация. Австралийский доллар, по Австралии на этой неделе будут выходить данные объем розничных продаж, это первое, и решение по поводу процентной ставки, аналитики ожидают, что Банк Австралии поднимет ставку на 25 базисных пунктов, хотя... Соседи ближние, Новая, Зеланд... Новая Зеландия, они подняли ставку на 50 базисных пунктов, если не ошибаюсь, ну короче, точно больше, чем на 25, точно больше. И сейчас ставка в Новой Зеландии в районе 5%, а в Австралии будет только там 3,60, 3,70, что-то такое. То есть они достаточно далеко отстают. Вот, по розничным продажам ожидается, что в Австралии дела идут хорошо, что розничные продажи растут, это не очень хорошо, по той причине, что экономическая активность продолжает развиваться, да, продолжает расти, и таким образом действия Центрального банка особо не приводят к успеху. По Австралии, я считаю, что у нас произойдет вынос локальных минимумов, то есть Возможно, это как раз в конце недели и будет происходить. Пока в этой точке, ну вот согласитесь, совсем некомфортно покупать, даже учитывая то, что цена снизилась, но ну, как-то оно выглядит, и уровень объема не тестировали хорошо, там ну, уровень объема это не четко одна цена, это вот как вы видите диапазон цен, да, где и пускают пониже, дают возможность залететь цене, но э, все равно закрывают цену повыше. В данном случае даже не попытались проколоть, поэтому я считаю, что у нас на этой неделе, возможно, в середине следующей, ждет вот такое движение, обновление локального минимума по текущему фьючерсному контракту и дальше с большей вероятностью на слабость американского доллара покатим вверх. По поводу опционных уровней, Австралия не настолько популярен среди торговцев опционами, поэтому здесь эти уровни... Чуть хуже работают, эффективность отработки чуть хуже, чем на высоколиквидных инструментах. Так, Новая Зеландия. По новозеландцу э, рост, дикий рост открытого интереса на предыдущей неделе. И у нас все это происходило на дельте э, положительной. Да, больше покупали по рынку объема. И э, на текущий момент Новая Зеландия держится чуть лучше, чем австралийский доллар. Как по мне, уже успели обновить локальный минимум и уже успели закрепиться выше этого предыдущего локального минимума. Я считаю, что по новозеландцу есть смысл рассматривать, если сравнивать с австралийцем, то австралиец более слабый, чем новозеландец. Поэтому спред австралиец в шорт новозеландец в он достаточно актуален. До сих пор остается актуальным. Эту, именно эту идею я буду отрабатывать в рамках недели. Канадский доллар пока без идей, здесь ну, обновление минимума. Здесь вот то, что э, хотелось бы увидеть, чтобы начать работать уже в лонг. Но пока этого не произойдет. То есть э, с этого флета, даже если будет выход вверх, ну как-то на, покуп... ну, на дельте, которая зеленая четко, много покупают. А кто же им продает? Кто-то же им продает, правильно? Не, тут не происходит так, что все остальные валюты падают, да, а канадский доллар стоит. Вот если такая ситуация была, окей, тогда понятно, что продажи есть, есть выкупы, и соответственно держится все в балансе. А так и все остальные валюты тоже подрастают. Ну, вот швейцарец растет, евро там по чуть, -чуть пытается расти. А канадский доллар стоит в боковике. Стоит в боковике, его покупают, а он не растет. Соответственно, но ну, кто-то лимитно продает еще больше, чем есть спрос со стороны маркет-покупателей. Поэтому здесь пока непонятно. Не хочу такое торговать. А, то же самое и с британским фунтом. То есть до момента, пока не произойдет какой-то экшен, а здесь большей вероятностью экшен произойдет вот так, то а, особого смысла лезть сюда не вижу. Мне нравится то, что много продают, а это не приводит к падению, глубокому падению цены. Это круто, это сила лимитного покупателя. В целом опционная ликвидность, опционный интерес здесь достаточно высокий, с большей вероятностью как раз буду долбить вблизи этого уровня наименьших выплат вплоть до экспирации. Японская иена. Вот по японской иене лонг-приоритет у меня сохраняется. Даже если произойдет прорыв локального минимума и минимума за текущий фьючерсный контракт, есть смысл добрать позицию, так как здесь на нашей стороне будут играть межрыночные связи, а именно связи японской иены с американскими облигациями. Спрос на американские облигации в ближайшее время будет расти достаточно сильно за счет того, что это безрисково около 5% доходности в год. Ну, это, это шикарно, как по мне. А учитывая то, что эти облигации можно перезакладывать, платить только ставку реп, репо и все, то ну, там можно докрутить и до 15, и до 20% годовых. Поэтому я считаю, что... Хотя нет, до 20, наверное, не получится. Но до 15, 10, 12, 15, 15 при рисковых раскладах это возможно. Поэтому я считаю, что спрос на облигации будет достаточно сильно расти. И таким образом... Стоимость облигаций резко будет расти, а если стоимость облигаций будет расти, это поддержка для японской иены, так как Япония является одним из крупнейших держателей американского долга. По поводу еще облигаций. Там в пятницу, если не ошибаюсь, было выступление одного из председателей комитета по открытым рынкам, то есть ФОМС, одного из ФОМСов. И э, он заявил, что есть все шансы на то, что в марте ставку повышать не будут. И вот если это произойдет, то спрос на облигации... Ну, рынок почует, что ага, ставку уже не поднимают. Текущая доходность – это, скорее всего, максимально. И есть смысл быстренько закупаться облигациями. И таким образом э, стоимость облигаций может прям взорваться. И вот э, после этого выступления... Да, в пятницу, стоимость облигаций действительно вот она поднималась, то есть она закрылась еще с повышением. Слабеньким, окей, но в целом мы видим за последнее время, что после обновления вот этого лоя цену чуть-чуть как-то пододвигают вверх. Ну, с точки зрения технического анализа, здесь прям не хватает последней вот, этой вот такой добивочки, возможно, не такой прям размашистой, окей. Вот как по британцу, да, вот там тоже так формируется все нисходящий, как это, нисходящий клин, и вот такой добивочки не хватает, тогда прям все супер будет. Вот по японской иене такая же была. Так, давайте мы выключим. Вот плавно ее поджимали, поджимали, поджимали, поджимали и улетели вниз. Как только минимум прошли, сразу полет резкий вниз. Вот та же самая история здесь минимум пройти, улететь еще чуть пониже, и вот там будет супер интересно. Но если действительно в марте ставку не будут поднимать, и это будет означать, что ФРС взяли паузу, оу, это будет прям взрыв по облигациям. Ну, в целом, я думаю, вы все знаете, что облигации на текущий момент это топ-идея среди инвестбанкиров э, в целом, и особенно американские облигации, корпоративные облигации, которые имеют инвестиционный рейтинг, то есть на ближайших два года там пророчат доходность минимум 30% на самом теле, плюс доходность, которую удалось зафиксировать в виде ну, текущая доходность этих облигаций. И ну, таким образом там получается очень даже интересный момент для покупки. И чем больше людей приходит к этому, тем выше поднимается цена. Да, то есть, понятное дело, что там Минфин, казначейство, они выходят на, ну, на рынок с продажами этих облигаций, им нужно откуда-то занимать деньги, но на текущий момент формируется та ситуация, когда вроде как даже вин-вин получается, потому что ставка доходности достаточно интересная, стоимость облигаций тоже достаточно выгодная, и еще есть продавец, который готов удовлетворить спрос рыночных покупателей, при этом не размазав цену, а когда ставку начнут ну, возьмут паузу либо даже начнут понижать то стоимость милигации начнет расти прям ну, десятками процентов так окей М -м, крипта по крипте что меня удивило э -э, пролив в пятницу на сильвергейте до сильвергейт это крупнейший банк который проводил крипто транзакции ну короче это необанк который и крипта и фиат все вместе вот и э -э Ряд компаний заявили, что они не будут с ним сотрудничать, и в целом что-то у них не все хорошо, поэтому для крипты это такой типа, ударчик, нож в спину, откуда они ждали. И вот на этом всем фоне крипта неплохо просела. Но что странно, развитие это, ну не было развития, даже наоборот покупали, то есть по рынку на выходных Выкупили все то, весь тот объем, который продали вот здесь. 11 тысяч битков, если не ошибаюсь, было продано практически одним махом. Ну, понятное дело, что там было размазано это немного по времени. Ну, суммарно дельта на продажу была в районе 11 минус 11 тысяч битков. И э, после этого 11 тысяч выкупили. Вот на фьючерсном графике мы это не видим здесь пока что. Ну, чуть позже я вам покажу, где это можно посмотреть. Вот... Э, да, и вот это странно. То есть по факту на выходных произошла контратака по объему. По количеству дел... сделок не знаю, но вот по объему точно произошла. И, соответственно, это место достаточно интересное. Здесь ну, чаще всего биток после таких движений и отстаиваний делает вторую волну. Но эта вторая волна происходит в рамках суток. Потому что ну, где-то какие-то участники там увидели, э, отреагировали потом новые проснулись, увидели еще падение, отреагировали и так дальше. И вот в рамках суток двое это уже происходит. Вот это второе, второй заход, если он должен быть. А сейчас прошло трое суток, по сути, и ничего не произошло. Поэтому я считаю, что... Дальнейшего развития текущая ситуация не будет иметь. И спекулятивно в рамках этой недели есть смысл рассмотреть лонг-приоритет со стопом чуть ниже локального минимума. То есть ну, если захотят уже потрогать лой, то окей, то они уже это сделают и прям провалится более существенно. Локального минимума, это я об этом говорила, если что. То есть здесь достаточно будет короткий стоп. В данном случае нам нужно дождаться реализации рыночного предложения, не сразу заходить, да, то есть мы должны увидеть продажи по маркету, то, что они не приводят к падению цены, и только после этого мы заходим. Да, мы заходим в лонг, стопик под локальный, под вот эту проторговочку, где у нас произошла контратака, потому что здесь важно, чтобы... По рынку продали, и потом маркет-покупки начались. Без этих маркет-покупок просто продадут, цену продавит и, и все, ничего не произойдет. Здесь должна быть реакция покупателей. вот В рамках этой недели я вижу смысл еще поспекулировать в лонг, учитывая то, что еще и в конце недели у нас и данные по рынку труда. На этом могут спекулировать, на том, что э, данные по рынку труда выйдут хуже ожиданий. Соответственно, ФРС пересмотрит свои ожидания на, э, в марте. По поводу поднятия процентных ставок и для крипты это будет очень хорошо в краткосрочной перспективе. Пока что долгосрочная перспектива, ну как мы с вами и говорили, ну где-то еще полгодика, не супер яркая за счет того, что не складывается последний пазл для роста, это агрегат М2. Большинство э, стран уже выпустили свежие данные, ну там Япония вот на этой неделе еще выпустит, ожидается, что там будет рост на десятую процента денежной массы. Это мало, это мало, ну, людей нету денег на руках, чтобы покупать рисковые активы. Золото. По золоту лонг, приоритет по сотый индексу отрабатывается, здесь все хорошо. То есть, пока золото, я вижу смысл дальше накапливать лонговую позицию, тут ничего не поменялось. Тут тоже пока ничего не поменялось. М -м -м. Сейчас мы сделаем. Так, нефть, по поводу, ой, нефть, медь. Медь, медь, медь. Пока мы находимся выше вот этой области, где у нас была борьба между лимитными покупателями и продавцом, где у нас достаточно много объема, много интереса было со стороны фондов и хеджеров, я считаю, что есть смысл рассматривать лонговый сценарий. Если будем ниже, есть смысл рассматривать шортовый сценарий. И до этого момента, как вы видите, несколько раз как раз, ну, здесь и спекулятивно был, была отличная возможность, и более среднесрочное движение произошло от этой области, потом продавили ее, вроде как пытались да, закрепиться ниже, но опять же выкупили. Я считаю, что это сила и есть смысл рассматривать лонговый сценарий по этому инструменту. Китай вроде как открывается и последние PMI, которые вышли, они там 53-54, хотя до этого было, были 49, поэтому я считаю, что есть смысл здесь рассматривать лонг по меди. Дальше у нас газ, прям подарок. Ну, не как-то слишком все ну, не складывается в голове, не укладывается по той причине, что четко дошли до трех, и все. Странно. Ну, во-первых, странно, потому что дошли до трех, а во-вторых, странно то, что ну, там не было какого-то шорт дальнейшего развития, и не протащили цену еще до 3,5 скорее всего, уже часть шортистов большая часть вышла. А те, кто в лонг сидели, как раз и остановили цену. Но здесь произошло, согласитесь, все максимально четко. То есть это даже странно четко. Торгуемся в боковичке. Лонг интерес достаточно высокий, особенно со стороны неподотчетных трейдеров. После этого делаем вынос, собираем стоповую ликвидность, формируем. Сейчас все собью. Много продаем на минимумах раз, много продаем на минимумах два. И это все не приводит к тому, что цена падает, она даже подрастает в это время. То есть э, серьезный лимитный спрос. И, и дальше просто поход вверх. Просто плавненький поход вверх и достигаем цель в 3 бакса. Очень странно. Ну да ладно, зато приятно. Так, серебро вместе с золотом. Здесь все окей, все понятно. Нефть. О, я далеко гружу, окей. А, по поводу пшеницы, вот, а, та же самая история, что и по, зол, по газу будет, ну, я практически уверен в этом, то есть продавим локально вниз, соберем стоповую ликвидность и после этого уже сможем прокатиться вверх как раз к вот этому уровню, где засадили многих, потому что именно вблизи этого уровня и будут... Останавливать дальнейшее восходящее движение, а те, кто зашли в покупки раньше, они будут хотя бы по безубытку выходить. Фондовые индексы отличнейшая контратака на NASDAQ прекрасное исполнение этой ситуации. Пока что один к двум еще тут нету. Вот, давайте мы это обозначим, где как минимум будет один к двум. У нас один к двум это цена 1250, грубо говоря. Поэтому для движения вверх еще есть пространство, здесь еще хотелось бы, чтобы NASDAQ порос немного, и как раз на этой неделе будут эти драйверы, Паул рынки труда, безработицы, но это будет достаточно волатильная неделя, поэтому... На американских индексах я жду дальнейшего продолжения движения, здесь четко тестировали локальные минимумы, достижение уровней объема за несколько месяцев, несколько кварталов подряд, максимум за текущий фьючерсный контракт, это достаточно вероятный сценарий. Единственное, что может приостанавливать цену, это те, кто продают опционы, маркетмейкеры на опционах. Провайдеры опционной ликвидности, потому что уровень наименьших выплат по опционам здесь находится значительно ниже, экспирация будет 17.03, соответственно, могут поддержать цену вблизи этих уровней еще достаточно долго. Ну, посмотрим, возможно, баланс сил поменяется. Так, что нефть? Ну, по нефти там ничего сильно не поменялось, да? Вблизи отметки 80, там, вблизи верхней границы 81, есть смысл частично фиксировать лонговые позиции, но полностью точно нету смысла фиксировать. Вблизи отметки 70-71, вот в этом диапазоне, есть смысл накапливать лонговую позицию, пока здесь сценарий максимально понятный. Те, кто ранее, где... Ноя... Нет, середи... конец, конец ноября, мы с вами говорили о вот этом плане. США по поводу покупок, то есть как не так, когда они вот здесь начали покупать, вышли первые новости о том, что США купила первые э, запасы, в первую партию нефти в свои стратегические запасы, то как раз и была озвучена идея, что есть смысл теперь рассматривать лонг вот этого сценария, и вот даже если в этот момент э, было продать э, какие-то опционы вне денег, либо настроить грид-систему, либо просто ну, банально накапливать самостоятельно ручками позицию, все это привело бы к существенным хорошим результатам, как по мне. Спреды. Последнее, что мы смотрим, спреды. Это у нас... Э, так, что у нас здесь интересного? Пока все валюты достаточно синхронно находят. Ну, австралиец шорт, новозеландец лонг. Здесь эта идея... Один раз себя отработала, я думаю, что она и второй, ну, точнее, не так, 250 пунктов прошли из тех 350, на которые я рассчитывал. Пока что часть позиции маленькую я прикрыл, остальную жду. Так, золото против серебра началось, ну, точнее, не, так, не началось схождение. Оно не расходится и по чуть-чуть сходится. Но это прям не могу сказать, что началось схождение. По чуть-чуть сходится. Окей, жду. Дальше у нас австралиец против новозеландца в рамках одного месяца. Это уже нужно переключить. Вот так. Ну, тут все равно сильно ничего не поменялось. Вот биток против фондового рынка. Посмотрим, кто кого потащит. Потому что биток-то уже провалился на новости о закрытии... Ну, о... Проблемах Сильвергейта. А фондовый рынок в это время подтянулся вверх на, на положительных данных и на ожиданиях на слухах о том, что ФРС не будет поднимать процентную ставку. По поводу слухов, это было смешно. Это же Блумберг написал: по, по мнению экспертов Блумберга, рынок за эту за прошлую неделю вырос на слухах о том, что ФРС не будет поднимать. На слухах. Ну, это прям. Сильно. Так, э, окей, окей. Ну, по остальным инструментам все плюс-минус то же самое. То есть, э, эфир плюс-минус, как и биток. Нам нужно дождаться реализации рыночного предложения, Откуп маркет ордерами и после этого можно еще попробовать прокатиться вверх. Стоп не нужно супер далеко ставить, да, то есть тут если повалят ниже вот этого минимума, то повалят, поэтому не стоит здесь нам накапливать, пересиживать, мы достаточно высоко находимся. Да, тенденция вверх, да, настроение на рынке положить, ну, э, толерантные к риску. Но это не означает, что это в один момент не может поменяться. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, было интересно и полезно. Ставьте лайки этому видео. До встречи в пятницу. Будем подводить итоги торговой недели. Хорошей вам торговой недели. Счастливо.